домика в деревне. Сегодня я хочу ответить на вопрос своих подписчиков и просто моих знакомых, которые спрашивают, от чего вытягивается герань и что можно сделать и предпринять в этой ситуации. Причин может быть несколько. Одна из причин у нас мало света зимой. Герань растет зимой и вытягивается от того, что не хватает света. Обычно мы держим ее на подоконниках, подоконники, которые хорошо освещаются, которые то нет, И герань вытягивается из-за недостатка света. Это первая причина. Вторая причина того, что вытягивается герань, это, конечно, ее объем, в котором она находится. А для герани не надо большого объема. Достаточно, вот видите, это у меня майонезный горшочек самодельный такой. И здесь герань себя чувствует просто превосходно, замечательно. Так что объем для герани должен быть не очень большим. Еще одна причина, почему вытягивается герань, это от того, что ее давно не пересаживали. В одном горшке она сидит по 3-4 года. Горшок, в котором она сидит, полностью заполнен ее корневой системой герани, и она тянется вверх. Поэтому. Вспомните, когда вы сажали свою герань и пересадите ее. Дайте ей такую возможность. К одному из причин, почему вытягивается герань, очень бедная почва, в которой сидит ваше растение. Дело в том, что вы ее там держите по 3-4 года, не удобряете. Причина может быть только такой. Герань начинает вытягиваться в рост. Вы видели, бывает такими палочками, но очень, конечно, некрасиво. Одна еще из таких причин, которая имеется у нас любителей герани, это перелив герани. Перелив. Не надо ее переливать. Раз в неделю, в неделю герани достаточно, чтобы она чувствовала себя комфортно. Этого ну, предостаточно. Уверяю вас, это одна из причин, что люди, вот ну стоит она, ну давай я ее еще лишний разочек полью. И что, и что же нам нужно сделать, когда герань... Вырастает, становится такой длинный, не очень красивый. Я сейчас вам покажу две свои герани, которые у меня стали вытягиваться. Когда я поставила их под зиму, вот, например, этот горшочек, да, у меня она была полностью обрезана. Стояли они у меня на улице, я их принесла, у меня где-то есть видео, вы можете посмотреть, полистать мой плейлист о герани. Зиму, Но ну, вот, понимаете, тоже действительно света маловато, зима дни у нас короткие, и моя вот эта вот герань начала вытягиваться. Начала вытягиваться, что же я сделала, вот может быть недели три назад, или может быть, да, но ну, недели три наверное, да, я взяла и ее прищипнула. Обязательно надо прищипывать герань, если она, не бойтесь, не бойтесь, что там что-то будет очень плохо с ней, нет, нет, все будет нормально, она даст боковые побеги, Будет кустица, будет пышной и круглый. Когда я ее убрала, вы посмотрите, что происходит. Вот видите, здесь появляются уже бутончики. Появляются бутончики. А макушка у меня, вот она моя красоточка. Вот она моя макушечка. Я ее убрала, посадила просто во влажный грунт. Ну, у меня хороший грунт садовый свой. Добавила дермикулита туда, песочку добавила. На сегодняшний день макушка вот этого цветка так чудесно выглядит. Почему он цветет? Ну, потому что он уже созрел для того, чтобы цвести вот это, как деточка от этого цветка. Таким же образом я могу похвалиться, что это мне тоже вот этот цветок дала очень хорошая приятельница. Она точно так же. Я говорю, Отщипни мне прям макушку, остальное уж у тебя останется. И вот посмотрите, какая красота растила. Одновременного времени обрезания вот этих вот эм, макушек. И сегодня на сегодняшний день я еще сделала вот такое прищипывание. Вот у меня еще одна. Видите, какая она высокая уж. Тут один, два, три. На трех, вот, на трех узелках я ее отщипнула. Отщипнула я вот от этого цветка. Вот представьте, какой был уже, вот такой то высокий. Я его прищипнула, это было буквально тут недели-две назад тоже, и уже пошли боковые побеги. Видите как? А боковые, боковые побеги будут давать также цветочки, вот как на этом. Так что не бойтесь прищипывать. Она будет у вас благодарна тому, что вы создали герань БЦ Благодарна тому, что вы создали ей такой... Объем красивый, она будет вас радовать очеренкованный, прищипнутый ваш побег и тот, который, от которого вы бы это взяли. Поэтому герань уже зацветает, она очень красивая. Я прям любуюсь ей. Тут мои герани, которые посажены из семян. Это беленькая, это вот лососевая красавица такая. Уже вся в бутонах стоит, вся в бутонах. Такое, такое чудо. Такая красота. Вот сейчас на сегодняшний момент можно немножко подкормить. Я показывала в прошлом своем видео удобрение, которое я купила для, для герани и питуней. Было очень много таких противоречивых а, комментариев. Писали, а где мы возьмем а, это удобрение, что вы нам тут пишете продается или нет. Ну, конечно, кто-то живет в глубинке, в деревнях, поэтому, возможно, и нет такого, такой возможности купить какое-то удобрение с полным комплексом минеральных составляющих. Но я вам предлагаю на сегодняшний день самое простое удобрение, которое очень нравится нашим гераним. Это йод. Капли йода на литр теплой воды. И вы можете полить. Вот каплю йода на литр воды, вы поливаете герань. Йод очень хорошо воспринимается почвой, которой пользуются наши гераньки. И когда начинает свести герань, вы можете взять 0,5 граммов, граммов борной кислоты и развести в литре воды. Во время цветения вы можете поливать. Это теплая вода должна быть теплой, борная кислота не очень хорошо растворяется в воде, но при теплой воде она растворится. Поэтому во время цветения очень хорошо поливать вот таким слабеньким раствором борной кислоты. Крайне простые способы ухаживания за геранью, но если вы не будете ухаживать, она вам не даст красивых цветов. Поэтому... Лучше прищепнуть, лучше сформировать такой куст этого цветка и, конечно, она отблагодарит цветением. Больное цветение будет у нас вести лето. Я выставляю свои герани, кроме королевских, я выставляю их на улицу. У меня сделана такая полочка двухъярусная и они все лето у меня стоят на улице радуют меня своим цветением, потому что вот цветение герани уже началось. Смотрите, какие они красивые, какие милые, так хочется смотреть и радоваться красотой, которую создала природа. Если вам были полезны мои советы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, я отвечу на все ваши вопросы. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому!